Всем привет! Спасибо, что нас уже 93, я в шоке, спасибо за такой актив. И кто кушает или пить чай, приятный аппетит, ами приступаем. Это ТОП-5 лучших карт для одного или компашки. Как помнит, то один из лучших карт для друзей или одном поиграть. Ну а ТОП-2 занимает Ламберта и Кун-2. Здесь надо просто рубить деревья и продавать и за деньги покупать перебать в ватали и дальше. Топ 4 занимает ручная битва или как там можно одному, а можно с друзьями захватить серф, всем советую играть. Здесь надо просто пить игроков и за это тебе дают токени и за них можно покупать более крутие перчатки, каждый со своими способностями. Ну а топ 5 занимает орифича Челси. И эту игру советую всем, кто ни разу в ней не играл. Здесь надо видеть в своем доме и надо занять топ-1, из-за это дают токени, а за них покупы вещи, яйца и дальше. Но это только первое видео о картах в Roblox видео короткие, потому что нет времени снять ролик подольше и простите, я постараюсь сделать ролик дольше. И спасибо за такой актив под прошлыми роликами. Спасибо, напиши комментарии, я лайкаю все комменти подростками. Ну и всем удачи и всем пока.